Одесса поликлиника, кабинет невропатолога. Доктор, у меня что-то с памяти. Все, что было до перестройки, помню отчетливо, а все, что после, ничего не помню. Белое пятно. Скажите, доктор, это у меня случайно не склероз? Нет. А что же это такое? Это ваше счастье. Сегодняшний день. В Одесском цирке дрессировщик слонов... Альберт Галинищев зарайский за рюмкой водки в компании делится секретами своего ремесла. Я вам скажу откровенно, дрессировать слонов вообще очень просто. Берешь молоток, даешь слону по хоботу и он садится. «Но вы меня простите», – перебивает его Циперович. – «я был у цирки на вашем представлении, у вас не было никакого молотка, вы просто подошли к слону и что-то шепнули ему на ухо, и он сел. У вас с ним какая-то договоренность, что вы ему шепнули?» «Так я же ему и шепнул, а по хоботу хочешь?» Одесса, сумасшедший дом. Весь коллектив с радостью провожает выздоровевшего пациента. Кабинет главврача Маргулиса. Ну, с батенька, поздравляем вас с выздоровлением. Мы все очень-очень рады и гордимся вами. А как я рад, доктор. Спасибо вам. Это же надо. Не понимаю, как мне в голову могло такое прийти. Я Наполеон. Я Бонапарт. Действительно, с ума сошел Наполеон Бонапарт. Благодарю вас, доктор. Вас и весь ваш замечательный коллектив не за что мы все очень и очень рады теперь вы наконец знаете кто вы конечно доктор ну кто я михаил илларионович кутузов